Вон вовка дальше бери там. Да, вот два и там еще вон на той стороне. По моей. Короче, поехали в горы. Но а, ну, не на сорокатах, да. В аренде. Сейчас, ребята, двинутся. Давайте, я вас догоню. Мы, короче, самокаты. И теперь идем пешком на автобус номер 12 Да, да и оттуда. И оттуда поедем мы. Почти до Медео. Там покажем уже, куда садиться и куда идти. В общем, направляемся мы на. Как же Отличная музыка. А, это же Алмата гостиница. Точно. Вот она советская визитная карточка на всех плакатах, на всех миниатюрках. У каждого советского гражданина наверняка дома была вот такая вот штука. Светильнички были такие. Володя, тебе не жарко? прикольные туристические басы. Но на этой остановке. Вот так он выглядит. 12 автобус. Желающих в горы походу много, да? Короче, доехали до, до 12-м автобусе до остановки володя акбулак Ак и уже в принципе устал я прошел 20 метров от автобуса по небольшому склону ну ничего я думаю сейчас откроется второе дыхание но редаля вот таким видом я думаю подниматься будет гораздо приятнее поднялись совсем чуть-чуть, уже померли, ну я по крайней мере. Володя, как то Ну надеюсь, ты обещал. Хорошо на ноги. Воздух прекрасный, чистый, прохлада, но под ручьем с меня течет. О нет. Впереди какой-то жесткий подъем. Хотя мы каши поели с утра. Вели здоровый образ жизни вечером. И это не помогло. Вроде как 4 километра. Но если это вот так, это будет забавно. Ну посмотрим. Ну, короче, это вот так. А это вот так. Ну, понятно, я думаю, по видео. Как это? Ну, с паузами, да? Понятно, по твоей одышке и мокрой футболке. С паузами достаточно нормально. Кстати, ребята втопили. А теперь я медленно, но верно, обхожу их. Вот они уже снизу. О, вода же есть у нас. Ой. Мне можно отсюда пить уже. В принципе, я думаю, я прошел думаю, 100 метров, и думаю, все, хватит. Хватит, нужно уехать домой. Красиво же, холодно, лес. Что еще нужно? Питьки просто какие-то нереальные, по метру, шаг такой, но какие-то желтые цветы здесь появились. Вот такой наклон, я думаю понятно на видео, даже на видео понятно, так, вот тут 40-50 Далмата. Сколько высота здесь? Ну, мы же не дошли еще? 500 метров только прошли из четырех. Е-мое. Короче, мы куда-то дошли. Можно немножко подышать и идти дальше. Теперь вот поднялись Но тут ребята вообще Вот такие виды Это просто невероятно ходить, тут прям такая дичь, Здесь спокойно такое, дикость, да, не знаю, дикость. Ну по а это. О, Рача, слова мне отказали Я уже. меня уже отказывает мозг. Ну тут тут классно. В дождь. Хорошо, тут влажно. Так удобно не скользит. Потому что дождь был недавно. И она так пропитано все. Нет, здесь еще тенек. И тенечек, да. часть дороги, она в тени, на лесах, в и когда этому не так сильно, дорожный оператор, так сильно устаешь. Вот, ну есть такие штуки, как маленький плато, и там тоже можно Но сегодня очень люди, я не думал, что будет так много народу. Бывают там пробки такие небольшие. Ну и, короче, весь путь занимает 4 километра, но это не вверх, это, типа, просто расстояние. А высота? Какая высота? 2, 2 миллиона. 2 километра 700 метров над уровнем моря. Ну вот, такие вот начинаются праздничные равнинки, да? Отлично, идем дальше. решение еще не дошли конечно но еще чуть-чуть о вот она хочется прыгать с одной вершины на другую а, да. ну и, и хочется нырнуть в а тебе как самому-то я давно не был мне классно ты как? ходил сюда да. я кайфую. когда ты был последний раз три года назад а? здесь именно Ох ты, прыгаем. Река, осторожно. Ох, какая штука прикольная. Так. Ага. Вообще какая красота, офигеть, зачем Медео там что-ли, да, мы по кругу ходим? И с таким видом конечно приятно да он по-моему помогает идти да такой вид тенечки и тенечки и не тенечки спаси ее затоптали уже коровка боже ну. а вон убери ее в лес интересно столько пад паденных, паденных опавших деревьев. Интересно так. Вот они, тоже, вблизи. Что тут есть? Балабан. Балабан, это ты, Волк? Вот, вон ну, куча деревьев, они падают там, видимо, скатываются как-то. А вот такие же здесь у нас. Вон они. Видимо, от старости. Кто знает, напишите в комментариях, почему деревья лежат там. Осталось каких-то 50 метров. Но это нереально. Ну вот мы и добрались. Осталось несколько шагов. Вот это место. Называется... Зеленое пастбище, кук жайляу на казахском языке. Так что, так что наслаждайтесь. Глубоко так. Вон еще какой, какие хребты Не знаю, видно на камере. да виды тут конечно шикарные и прохладно самое что что у нас тут то повезло с облачком еще. и просто тень и прохладный ветерок где он где этот столб Невероятная атмосфера. Сегодня воскресенье, много людей, желающих посетить. А вот будние дни, я бы все-таки, наверное, рекомендовал будние дни посещать. Потому что все же народу будет гораздо меньше. Ну и так, в принципе, не особо напрягает, но все же Вот, да, 2385 метров над уровнем моря. с квадопада спускаемся батарейка называется называется водопад батарейка жесткий спуск поэтому пока я камеру уберу <соцентричный> так водичка мокрая мокрая подъем ужасный это нереально. сюда водопада но выхода нет отступать некуда и так вот опасно вот так стоишь и очень-очень очень есть высокий шанс провалиться но тут есть вот такие штуки можем их вот так держаться за них а тут ничего нет, лети, лети, сколько влезет, ну вот так вот мы и тянемся здесь, тяжело, но альтернативы нет, это единственный маршрут, вот, чтобы нам вернуться домой с водопада, причем на такой высоте силы покидают нас гораздо быстрее. Ну все, мы это сделали. Да, круто, пап. Мы побывали на водопадах, Водопад. покушали, посидели, отдохнули, насладились воздухом и видом, яичек поели, ой, а что мы ели, я забыл, черброды, колбаса, дынька, дынька Учерброды. была в тему, дынька. маленькая сладкая гадина такая, вот теперь нам спускаться, 2 часа где-то, 4 километра идти по этим вот видам, по этим красотам, да, Виктория? Водопад, конечно, спуск на водопад и подъем. Ты Это снял жесткое самое. Кого? Снял спуск. И под Я подъем снимал спуск, да. Это трэш. Если бы не так цепь, я бы, наверное, раза три улетел. А я, бы. я бы улетел и меня бы сейчас искали. Так что ноги немножко гудят. Приедем в город. Что будем делать? Еть. Его будем пить. Мы, если честно, идем и думаем. Где-то километра от дома мы перестанем пить воду, чтобы такая была. Было сухо и жажда была. Вот она, да, кайф. Вот это обоина. В спальню. Мы так и сделаем, сейчас сводки в высоком разрешении, распечатаем в большом формате и на всю стену спальню, нет, у меня спальни нет. Зал. Зал. Вот она, сука, опять оса. Это оса, в случае. А ты сделал, чтобы нас снимали? О, можно так? А нас? А знаешь, что могу сделать? Все. Обязательно повторяйте, обязательно не повторяйте наших ошибок, не берите городские прогулочные кеды, никаких лайтовых кроссовочек, да, только вот протекторная, таких. хорошая трейтинговая обувь, потому что есть участки, в которых ты просто на коньках <плес> катишься. Это интересно, да, вроде лета, я хочу. Ну и как бы это, можно укатиться вот туда, куда. Опять туда это будет очень забавно. Но ну, даже спиртельно. Поэтому будьте готовы и, и всегда берите с собой качественную обувь для хайкинга, трекинга, восхождения. Да. Вода, одежда. Одежда на ваш вкус. Тут мы не можем Тут нужно думать по погоде и, в принципе, Ну, ситуации. на такие маленькие вершины, как мы шли, в принципе, да, без разницы. До трех тысяч, да. в принципе, нормально. А когда ты уже идешь... Выше трех, то все-таки надо одеваться, чтобы везде все закрытое было. Очки обязательно. Да, да. <соцентричные> вода, вода. Обувь, вода, обувь. Еда, ножи. Спички, спички. Вареные яички. <соцентричные> все. Всем пока скажи. Полтора часа спуска. Я... Пошло полтора часа, мы до сих пор спускаемся. Т -т -т -т, тайский. Тайский спуск. Тайский спуск. Это какая-то дичь. А, работают совершенно другие мышцы. А, каждый раз. красота наверное, сантиметров 40, да? ну 30. У каждой ступень Ну вот. Ну ничего, уже. О, осталось немного. Да, тут да. Полтора километра еще. Спускаться. Вот это наклон. Я понимаю. Володя, ну тут сколько? Ну нет разве здесь 45 градусов. Есть что-то, есть не. Ну, ступеньки сделали. Раньше ступенек не было же. Люди поднимались вот так вот, как бы, типа, а по, как? Корням. По, по корням. Ну, ну, держались руками? Держались, да. Ужас. Ну, в некоторых моментах. Ну, с этими ступеньками, конечно, полегче. Да. Но все же... Да. ...это... Да. ...только боком, да? Потому что боком не больно. Потому что... ...три часа спуску... ...это не шутка. Ну, блин, это, это здорово, оно, оно, оно того стоит, конечно. Нелегко, честно сказать, нелегко. И, ну, какая-то минимальная, не знаю, месячная спортивная подготовка хотя бы нужна, наверное, для таких подъемов. Ну, просто так хотя бы месяц походить в зал до этого. Чуть-чуть приготовить свое тело. Вот. А так рекомендую, конечно. Ну все, мы в цивилизации, да? Все, вон стоит. Да, обратно кто? Сейчас. Обратно добираемся также на 12 автобусе. Вот там остановка. Все. Вот он. Но ну, мы на этот не успеем. И все. И вы в городе, да? Да. Я хочу сюда прийти дорогу.